Как укрепить иммунитет натуральными препаратами правильно? Нужно вовремя создавать резервы для иммунной системы, чтобы не заболеть как минимум раком. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачков. А я, врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня я решил продолжить серию видео. Что стоит делать чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности как правильно лечиться вылечиться и жить без болезней. А именно как укрепить иммунитет. Крепкий иммунитет это залог вашего здоровья. Если у вас хорошо работает иммунная система, то вы борьбу с возбудителями бактериальных, вирусных, грибковых инфекций не видите. Ваша иммунная система своевременно их подавляет. И вы здоровы! Если ваша иммунная система своевременно очищает кровь и производит омоложение клеточного состава. Иными словами, старые изношенные клетки своевременно иммунной системой уничтожаются и на их месте Появляются молодые, здоровые работоспособные. То вы ощущаете себя моложе, чем ваш паспортный возраст. Часто бывает и наоборот. Приходит молодой человек и говорит, что он ощущает себя древним стариком. В его организме иммунная система работает плохо. Еще одно звено иммунной системы работает с онкоклетками. И здесь присутствует немая зона. 10-12 лет нужно, чтобы зародившаяся сегодня злокачественная опухоль проявилась клинически. Чтобы ее можно было определить ну и своевременно вылечить рак. Но! При всем коварстве онкологических заболеваний как раз в этом случае не все так печально. Более 10 лет назад опубликовал такую брошюру "Рак, Профилактика. Ранняя диагностика который обозначил как основные факторы риска онкологических заболеваний, так и возможность предположить вероятность развития онкологического процесса в определенном органе либо системе в зависимости от вашего пола, возраста, погодных, климатических, экологических условий, а также того уникального образа жизни, который вы в этих условиях ведете. И как ни парадоксально, предупредить рак значительно проще, чем предупредить грипп что показывает более чем 30-летний врачебный опыт. Большинство людей готовы к подвигу. А не к постоянному труду над своим здоровьем. Вылечить грипп легко и просто. Измените свой образ жизни на несколько дней. И вы выйдете с надежным иммунитетом. Чтобы не заболеть раком. Нужно правильно распределить силы и средства своей иммунной системы. Не на несколько дней. А как минимум на несколько лет, десятилетий. Иными словами до конца вашей жизни. И когда вы ищете быстрые средства решения задачи, пытаетесь усилить иммунитет здесь и сейчас, я вам понимаю, вы используете похожие препараты, например, молозево-колостру, например, ладанник-цистус, например, грибы, рейши. Можете использовать комплекс Пробаланс, который снижает вязкость крови и увеличивает доставку этих продуктов к вашей иммунной системе. Ваша иммунная система будет работать ровно столько и ровно с такой активностью, сколько резервов она имела. Иными словами, если вы вели тот образ жизни, который вели, и ваша иммунная система какие-то резервы собрала, но если вы ощущаете себя не очень здоровым, думаю, что резервы будут не самые значительные, то степень повышения активности иммунной системы и продолжительность укрепления иммунитета – будут не самыми высокими. Если вас интересует надежный иммунитет более чем на несколько дней или недель — тогда усиливать активность иммунной системы нужно правильно. Одновременно создавая резервы. Я бы советовал начинать с очищения организма. Самое грязное место в котором — кишечник. И самое простое решение вопроса — это растительная клетчатка. Будут это овощи, фрукты. После термической обработки, либо готовый продукт, клетчатка, файбер это ваш выбор, но это необходимо. Одновременно вы собираете как те токсины, которые образовались в процессе жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, возможных листов, паразитов в кишечнике, а также те токсины, которые попали в просвет кишечника с секретами слюны. Шелудочного сока, желчий сока поджелудочной железы и тонкого кишечника. Так или иначе, это разные возможности очищения вашей крови, а клетчатка способна не только собрать эти токсины, но и создать условия для жизнедеятельности сопитных микроорганизмов. И если у вас есть явление дисбактериоза кишечника, тогда восполнить полезную микрофлору поможет вам пробиотик 12. 12 штаммов полезных микроорганизмов позволит вам вслепую но эффективно восстановить нормальный микробиоциноз в кишечнике а если использовать еще и питьевой гель алоэ с содержанием алоэ около 90 процентов в этом случае ваша пищеварительная система будет работать более эффективно и как система переваривания пищи и как система очищения вашего организма чтобы эту систему не нарушала ваша интеллектуальная я бы сказал, активность неправильно используемая. Есть два питьевые геля алоэ Миндмастер. Красная и зеленая формула. Которые по-разному помогают эфф но эффективно работать в вашей нервной системе. И этот комплекс вполне достаточен для того, чтобы ну, для относительно здорового человека создать условия для усиления активности иммунной системы. И для создания резервов. Улучшение переваривания пищи — это создание резервов. А чем больше белка получает ваша иммунная система, тем лучше она работает. Иными словами, и резервы создаются лучше. И работа происходит более эффективно. Более того, собственно алоэ — это еще и мягкий раздражитель для вашей иммунной системы. Иными словами, на созданных резервах она будет работать еще более эффективно. Конечно, если у вас есть проблемы сердечно-сосудистой системы, тогда можно вместо или после короткого курса этим гелем алоэ пройти комплекс Севера. Если ваша активность ограничена болями в суставах, хрустом в суставах, то есть, все словами, у вас есть элементы гиподинамии, питьевой гель алоэ Фридом с хондроитином, глюкозамином и коллагеном поможет. Вашим суставам лучше выполнять функцию движения. Иными словами, чем выше уровень двигательной активности у вас, тем больше крови попадает и в пищеварительную систему, и в иммунную систему, и в нервную систему. Иными словами, всем хорошо. А возбудителям бактериальных, вирусных, грибковых инфекций — плохо. Он как клетка плохо. Старым клеткам тоже плохо. Их будет иммунная система своевременно заменять на более молодые и работоспособные. Иными словами, не только ваша иммунная система будет работать лучше, но и организм в целом. А если вы добавите еще к этому комплексу комплекс пробаланс, который снижает вязкость крови и помогает доставлять и клеткам, в том числе и иммунным, нужные и полезные вещества, а также выводить из организма шлаки и токсины, которые образуются в режиме реального времени, то ваш организм будет работать только лучше. И белковый комплекс. Фигу актив усвоится также лучше. Иными словами, активность иммунной системы это не единовременный подвиг, это ежедневный труд, благодарный труд, при котором различные заболевания вас интересуют меньше, потому что ваша иммунная система с ними справляется лучше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вам нужны более конкретные рекомендации. Они могут быть индивидуальны. Но в принципе я вам рассказал, какие возможности у вас есть. Для усиления активности иммунной системы. И предупреждения в том числе и онкологических заболеваний. А вы делаете тот выбор, который делаете. До новых встреч на моих каналах. «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко».